Что снова обнова бегом устанавливайте. Так, что добавили? Так, так, так. Ага, Джейд, что это обновление содержит улучшение игры, изменение баланса, несколько новых скинов. В честь лета! юху новые скины добавили. Давайте обновим. Я загружаю быстренько на YouTube. Э, там нужно еще помонтировать. Давайте посмотрим. Так, как крутится, мы прочитаем. Так, в честь любителя всех времени года у Доны, Скипи, Джейд, Стив и Лизи появились летние скины. Изменения в балансе. Йиху-ху, новые скины. белым белым, билом Блин, меня не терпится посмотреть хоть. А то я ж не видел, мне ж нет, ютуберки. Да, у трубки теперь есть ресурсы, действуя как у крема огнестойкости. Трубки? Я такой не знаю, у меня нет предметов, я вообще как будто начинающий. Почти уже два месяца. И не знаю, где эта трубка. Мне не понравилась трубка. И где эти предметы найти? А, ну я не в курсе, что там. Вот если бы делал стрим, то я бы вместе с вами узнавал бы что-то новое. Так, значит. Так, тут три из пяти я поставил. -то -то -то -то. Давайте что-то изменим. Если они обновили, то можно оценку вот вот поставить. И так каждый день меня, почему бы нет Там управление 5 из 5 Довольно нормально, но там лагает Так, давай тогда Перемонтаем, точнее Переместимся, давай, давай, давай, давай. Ух ты, ё-моё, новый, новый, новый Экран, смотрите Новое обновление уже в игре Зуба, при улучшении персонажа Откройте больше ящиков для предметов Вау, вот это, конечно Заставка, став лайк, Если ты тоже так долго, долго, долго Долго ждал так так так так так давай заходить, хочу посмотреть скины, будет очень классно, а то я сам не знал. Если вы смотрели скины, то напишите в комментариях, от кого смотрели, а то я не в курсе. Что это такое, смотрите, слева от вас, что-то так рузится. Хай сначала грузится, а мы подпишемся на мой YouTube канал, там лайк, ссылка на мой канал, еще один, в описании. Так, моли выпадают, отлично. Так, так, так, 69, 71, 76, 78, 80, давай, давай, давай, там что должно быть еще дополнение, чтобы не лагало. Нажимаем, перезагрузить, и 38, перезагрузка для игры, чтобы стабилизация поднялась. Нажимайте так же самое, юху. ху Так, нажимаем на персонаж, возможно, в магазине есть скины, сейчас узнаем, давай, давай, давай закатись. Так, показатели нажимаем, и будем ходить туда-сюда, давай, давай, давай, Скины нажимаем. Смотрим, бам, бам, бам, бам. Эй, эй, подожди, есть, есть скин, летний джейд, ну а лев там нету скина на него, ладненько, пропустим. И новый скин Дона на спине, так, и новый скин Русалка, так, все вроде бы, опа-на, Запас... за спасатель Стив. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск, новое обновление в игру, быстро заходите, всем удачи, всем пока.